И сегодня тема пробудим дерзновением веры. Дерзновение, дерзновение это открытость, это прямота, это явно всенародно, явно открытость, значит без лукавства все. Это второе положение, это смелость, уверенность, дерзновение, смелость, уверенность, упование, так? Это смелость, уверенность, уверенность. Твердость, твердость упования. Уверенность, твердость упования. Там чуть-чуть не так. Ничего. И вот, чтобы иметь дерзновение, это я должен быть искренний, открытый, просто. Это и не стыдиться, открыто, не хитрить, не лукавый, то, что пастор Таня проповедовала. Но и стоять вот так открыто, но смело, уверенно, твердо. Уповать. Вот это и есть дерзновение. И вот как раз вот эти качества дерзновения нужны для принесения плода в вере. Потому что мы имеем дело с Богом. с Богом, И Бог говорит, у нас с тобой наполовину работа, 50 на 50. Я говорю, Господи, хотя ты думаешь, что ты говоришь? Кто ты, великий Бог? Но я культурно сказал. И кто я, 50 на 50? Да, 50 на 50. Вот, например, человек сеет, это его работа. А взрастить урожай – это Бога работа. Как муж-жена 50 на 50 детей рожает, сам никак не родишь. И земля, из земле 50 на 50. Ты сеешь, возьмешь, а Бог возвращает. Все мы сотрудники у Бога, и мы имеем дело с Богом. И когда мы делаем дело Бога, вот такой какой пример. Ну, придумайте сами. Когда мы двое, я помню, какую-то мебель тащили, что нибудь или телевизор большой. Кто-нибудь опустил, как бабахнет, кому-то, а если тяжелое, это бывает ноги отбивает. Это, это, моя мама, сердце позаделась с отцом не несли бревнышко, так? А он взял или не услышал, или забыл сказать, он кинул бревно, так? А второе, как дало ей, плохо ей вырубилась. Знаете, это же серьезные вещи. И вот мы с Богом делаем одно дело. И мы должны, мы должны это дело держать вдвоем. Как вот мой дух и тело дает мне жизнь. Дух выходит, нету жизни, тело разрушено, нету жизни. Мы вдвоем. И вот так мы с Богом должны делать дело Божие. Вдвоем плод приносит. Я и Бог. Бог через меня. Это Бог... И мы должны делать вдвоем. Это... И нужна... И вот поэтому Богу нужно, мы должны соответствовать стандартам Божиим. Дайте, пожалуйста, нам евреям 10.38. Евреям 10.38. А потом Луки. праведный верой жив будет. А если кто поколеблется, не благоволить тому душа моя. Нельзя колебаться. Если ты взялся за что-то, ты должен стоять. И хочу чуть-чуть сказать что мы учились как студенты, то-то, то-то, теории можно шутить, улыбаться и так дальше, все. Но когда ты, летчик, садишься за штурвал, шутки кончились. А мне, Поэтому да. их долго гоняют на тренажерах, так? А потом пилоты с кем-то она гоняешь, так? Потом на малых самолетах, как на, вот где, где девушка одна приезжала к нам с Америки, она сейчас на Боинге, уже на, на, на большом самолете то да спортсменов, катает на большом. А там сначала на малых каталась, так? На кил... Это километражная. А сейчас уже на Боинге пилотом работать. Она он к нам приезжала. Это Петя, помните, то что 40 долларов или 50, это его дочка, так? Приезжала. Это, вот она работает, но она вот, вот ждала, там на, на километраж нагоняла, нагоняла, шесть, чтобы перейти на большие самолеты, уже, быть пилотом. Это... и, и и когда ты садишься, там шутки кончились. Там все серьезно. Даже когда ты садишься на велосипед, не благоволит душа колеблющий. Минимум колено позбиваешь, так или что-то. Или, или на лошадь, или за машину. Все, там ты должен держаться. Вы, ты и машина должны вместе работать. Луки 9,62. Луки 962 Луки но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плух и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего. Все, если ты берешься за дело Божие, то должна быть верность. От домостроителей требуется какое качество? одно – Верность. Это надо, ты должен, если взялся за что-то, ты должен быть верным, ты должен стоять, ты должен дерзновенно стоять. Что бы там ни было, ты должен стоять. А там впереди были похороны, там еще что-то было такое, да, попрошу. Все, ты берешься, ты стой и делаешь. И Библия говорит, если они... Хорошо, идем дальше, много сегодня надо работать. Дайте нам, пожалуйста, евреи, это Ефесянам 6.19. Павел, он, фарисей, они говорят, что пятикнижные на Иисус знали. Знаешь? Вот так они же зубрят, все знают. Но говорит, я знаю все. Но говорит там, и о мне молитесь дабы мне дано было слово устамом открытость, дерзновение возвещать тайну благовествования. Почему дерзновение? Потому что если ты что-то не будешь дерзновенно, смело, открыто, искренне, смело вот так действовать, Бог не вступится за тебя. Я могу рассказать, как исцелять больных. Я сам проповедую. Но когда я прийду к больному, то я знаю, что надо возложить руки. Это... Ноль. Это ноль. Мне нужно веры стать. Я должен видеть картину, кто я. Аминь. Кто во мне. Я должен видеть картину, как ее Бог любит. Видеть, как Голгоф увидеть. И все. И когда я иду в этой картине, дерзновенно действую, что сейчас Бог вступится, вот, вот тогда будет дело. А если я просто ля-ля-ля, это без дерзновения, без веры, без картин духовных, ничего не будет. И вот Павел говорит, я знаю, я могу все объяснить, но молитесь, чтобы я шел в вере, шел герновенно, шел в духовном мире. И, чтобы это... и дайте, пожалуйста, еще там филиппийцам 1.20. И он говорит, я молюсь 1.20. При уверенности в надежде моей, что я ни в чем пострадавлен не буду. Но при всяком дерзновении и ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Так, при всяком дерзновении. Дерзновение, апостол Павел говорит, подвязайся под веры. Потому что каждый раз, когда мы делаем дело Божье, мы выходим из лодки. То ли устами, то ли делами, то ли каким-то подвязанностя чему-то. Дело веры ⁇ это ты делаешь свою часть. И сто процентов стоишь в вере, что Бог делает свою часть. Да. А ты можешь. А, а почему многие не делают? Ну, а если я помолюсь, а Бог не исцелит? И кому стыдно мне? А я скажу, а меня там обозвут? А я скажу, что-то сделаю? А я там то-то? Ну только побуждение. Ну а вдруг это не Бог? Ну что ну, А почему? Ну что ты не хочешь дерзнуть? Ну а вдруг стыдно будет? И вот люди стыдятся подвязаться под его веры. А Бог говорит, Бог вызывает вас хотение действия, все делайте без дропа и, и, и сомнений, чтобы быть вам чистым и не кризнить детьми Божьими. А когда вот что-то Бог побуждает, а вы не искренно, вы должны быть как зеркало отражать. Вот земля посели горох, на тебе горох, честно. Посели тюльпан, на тебе тюльпан красный. Посели желтый, на тебе желтый, честно все. Как земля, как зеркало, и мы должны как зеркало отражать Бога. Говорит, как в зеркале смотрит. Искренно, чисто все. И для, и для этого, Павел говорит, мне нужно дерзновение. И когда я подхожу где-то, я стою в не просто так обряды делаю, а я стою. Говорит, когда Христос говорил, Он говорил, как власть имеющий, знаете. Не просто рассказывал там, как, говорит, как власть имеющий. Он говорил тут, и так действовал, так говорил, так уверенно, дерзновенно, смело а, видел. Аминь. Тил Осбор, когда к нам приезжал, говорит, он вот так действует, как будто с кем-то, знаешь, как-то так. Я ее так полюбил, это все. Так хотел увидеть, как это у меня получается. Там должны были ее миллионеры пригласить, что-то у них не получилось. Я говорю, мы готовы ее взять, мы готовы взять, там встречу у нас делать, это все. И опа, говорит, не получается там миллионеру. Говорю, уа, давай у нас. И я сидел вот так, у меня фотографии есть. Слушал, слушал, слушал. Потом через месяц, через два начал у меня простреливать. Знаете, то, что он говорил. Он сильно повлиял на мою жизнь. Бог через него. Аминь. Аллилуйя. И я вот нужно, вот я беру Слово Божие. Вот давайте вот возьмем пример. Петр. Это первый. Я хочу идти по воде. А мне надо вот не, не идти, что попало делать. А мне надо, я хочу, и я иду к Богу. Пойдет он со мной в этом деле или нет? Знаете, как-то надо, чтобы мы вдвоем пошли, иначе плода не будет. Земля, и, и земледелец, и земля, и семя, это за муж и жена, а иначе плода не будет. И, говорит, и я, Бог говорит, иди. Это самое, все, у него есть слово. А дальше что он делает? Он стал в этом слове, стал на это слово, стал в этой картине. Виден, виде вот вот Христос стоит, так у него работает. И я просто мое дело делать видимое. Я верую и делаю видимую сейчас. А невидимую, как это я буду поводить? Это не мое дело, это Божье сейчас. Мы сотрудники. И вот подвиг веры. Я беру слово и я стою на это слово, действую и я верю, что Бог второе сделает. Аминь. И он пошел. Что он шел? Он шел в картине. Он шел в Слове. Он шел в картине. И когда ты в Слове, и Слово пребывает в тебе, то у тебя есть дверь, через которую идет сила Божия. Аминь. Потому что семья дает жизнь из невидимой земли, видимый банан. Аминь. А вот когда у меня есть семья, Слово Божье, оно является дверью, каналом. Моисеем вседали еще во мне, что с невидимого мира через Слово приходит сила и дает мне жизнь. Я не умираю, иду по воде. И все было бы хорошо, если бы волна не ударила. знаешь. И он повернулся, и он испугался. И картина развалилась в голове. Слово «канал перекрылся», а нету семей, нету плода. Дверь закрылась, канал закрылся. А другое семя, сомнение какое-то, оно не работает. И он пошел на дно. Понимаете? И вот нужно дерзновение. И когда шел Петр в дерзновение, я шел в дерзновение, так в вере, все хорошо работало. Как только у него кончилось дерзновение, все перестало. Смотрите. Он же он же желал идти дальше? Желал. Слово было? Было. Знал это слово? Знал. А что а а пошел на дно? Повторяю. Желал? Желал. Слово было? Было. С лодки вышел? Вышел. Это, а что пошел на дно? Дерзновение оставил. Понимаете? Открытость, искренность, смелость. Простота во Христе. Вот это оставил. Вот все, которые грешна батюшка, все пошли за Христом. А те, которые хитрые, лукавили, совестью, все погибли. И вот это нам нужно, вот это дерзновение нужно перед Богом. Хорошо. И так, чтобы вот в духовный мир но давайте возьмем физический мир. Чтобы, например, чтобы идти. Я это, чтобы идти. Мне же надо встать, занять определенный образ и пойти в этом образе. У пьяного нет, это не получается часто образ держать. Падает у ребенка, еще не научился образ держать. А мы научились вот так. На велосипеде надо образ держать. Ты же не можешь ля-ля-ля, в канаву упадешь. Ты должен держать образ. Какой-то так же. И тогда будет велосипед работать, мотоцикл, машина, растение. Оно должно, чтобы принести плоть, оно не должно быть завявшее. Оно не должно тля его кушать, гусеница кушать. Оно должно соответствующий образ быть. Оно должно быть здоровое, солнце, зеленое, политое. Тогда оно принесет плод. А если образа нету, или поломали, или сухое, или что-то там. Оно не принесет плода. Поэтому с карландским жуком и боецом что? Образ сидает, Картошки не будет. Хорошо. По телефону. Ты же должен образ определенный. Вот так. Там положишь телефон, ничего же не будет слышно. Все-таки какая-то форма должна быть. Тогда будет работать. Давайте она, пожалуйста, иеремия. Мы будем копать, мы будем разбирать. Сегодня, знаете, вера, она... Эм, ну вот мы говорим, по-украински ходим, то, все. но сколько нас учили, учили, учили, учили годами всему. И научиться, кто имеет веру, тот больше, чем миллионер. Все возможно верующему. И поэтому... Друзья, миллионеры, все, люди все работают на деньги. А Бог говорит, а вы работаете на веру, чтобы вы были богаты верой, богаты надеждой. Деньги не все делают, а вера все может. И в духовном, и в физическом мире. Все возможно верующему. Да, давайте нам, пожалуйста, Иеремия. Да. «И было ко мне слово Господня: Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя». «И прежде нежели ты вышел с утробы, я осветил тебя, пророком для народа, поставил тебя». Значит, смотрите, разве Иеремия видел в вот очереди матери, что Бог с ним делал? Разве он знал свое предназначение? Но оно же было внутри, правда? Как в желуде дуб, так это как яйце орел. Так и в Иеремии было в семени, вот кто он такой? Было, так? А я сказал, о, Господи, Боже мой, я не умею говорить, вы еще молод. На что он смотрит? На себя. На что он смотрит? На наружное. А, а что а Божье Слово не хочет принимать? Как много. Я косой, я хромой, я такой, косноязычный. Но Господь, но Господь сказал мне, не говори, что я молод. Все, это, это не соответствует моему Слову. Это не говорит то, что не, не Слово мое. Зачем ты слушаешься? Говорит то, что Слово мое говорит. Кто ты? Не говори, что ты умрешь и рабу отдашь все имение. Говори, что ты отец народу Вот что он такой, а ты мать народу Вот что говорит. И говорит, ибо ко всем, кому пошлю, пойдешь, и все, что поверю тебе, скажешь им ей. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь рух вот все, вот кто ты такой, ты пророк. Я пошлю и скажешь, все, все будет работать. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне, вот я вложил слова мои в уста твои. Это все, я дал тебе. А говорит, и дальше ему первый: говорит, смотри, я поставил тебя всей сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. Смотри, я поставил тебя. Давайте дальше, пожалуйста. «И было слово Господне ко мне, что ты видишь, Иеремия?» И сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Дальше И Господь сказал, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». И потом дальше Бог ему дал дар, так, и все. Он сказал, кто он, говорит, «А теперь попробуй смотреть». Он посмотрел, «Вижу то, то, то». «Правильно». Он утвердил ее, ты правильно видишь. Все, действуй дальше. И в нас тоже Бог коснулся нас, родил свыше, крестил Духом Святым, да? дал благодать. И мы тоже много чего видели. И откровение, и сновидение, и, и чувствование Божие. Мы видели, как нас Бог побуждал что-то делать, и мы делали это, так? И оно сработало, правда? Срабатывало. И Бог говорит, вот мы должны верить. 70, пророчествовали, а потом перестали. Саул пророчествовал, а потом перестал. Все, Господь с тобою. И вот раз, говорит, все, я Господь с тобой. Ты видишь, твой дар работает. Иди, и когда надо, он сработает. И сказал мне это, и было слово Господи в другой раз. Что видишь ты? И сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо ее со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех, обитателей всей земли.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 не распоясывайся, как Петр, и припояшь. И встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не твой перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбом, медной стеной, на всей этой земле против царя Иуды, против князей его, против священников его, против народа земли сей. А они будут ратовать против тебя, но не превозмогу тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Да, назад чуть-чуть, дайте, пожалуйста, пару назад. И Смотрите, и вот немалодушество, пусть это будет. Я поставил тебе ныне укрепленным городом, какие? железным столбой, медной стеной, город с медными стенами. Это невозможно было по тем временам, это сто процентов никто ее не возьмет. Железный столб, никакая карета, танков не было, знаете, да? никакая карета, ничего же не возьмет ракета, железный столб. Это вот ты должен видеть, кто ты такой. Припаяешь через ума и видеть эту картину. Потому что ты идешь против врагов. Ты видишь, против какой ты силы идешь? Ты ноль, ты букашка против них. Против князей, против царств, против всего, понимаешь? Против врагов. И если ты не будешь стоять в этой вере, а будешь малодушествовать, все, они сокрушать тебя. Если, если, ты, если у тебя ты стоишь, Петр, в вере, тогда канал открыт, и на Моисею все дальше работает, С духовного мира приходят силы, ангелы, они тебя на руках несут, чтобы камень не прытнулось. А когда ты, Петр, малодушествуешь, потухствуешь так, все, кран перекрылся, и я тебе не могу помочь, поражение придет. Понимаете? Давайте нам, что такое малодушие. Малодушие, говорит, припаяшь и живу в этой картине. Малодушие. Есть дерзновение, а есть малодушие. Петр стоял, говорит, верую, а потом малодушие. Малодушие, дайте определение. Это боязливость, трусость, робость нерешительность, без твердости, без стойкости. Петра убоялся, ветер, волны, и пошел. Саул убоялся, враги наступают, люди разбегаются, и бросил Слово Божие. И, это, и погибель пришла. Понимаете? Аллилуйя. Мало души – это мало духа. Мало души, мало духа. И душа. А когда, ну, это колеса спустили. Да, колес это ты, хорошо. Так, хорошо. Хорошо, давайте мы вот разберем так еще. Вот герои вышли в вере. Мы, фараон под ногами, море раздвинулся, все, герои, все. Вот, много духа. Как только пришло испытание, дайте нам, пожалуйста, числа 21. 4-9. Копаем, друзья. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушествовать народ на пути. «И говорил народ против Бога, против Моисея, «Зачем вывел ты нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивило а это пища». Следующее, пожалуйста, дальше. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые сжалили народ, и умрело множество народа и из сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя». То есть они говорили не слова Божие, а говорили слова плоти, что плоть видела, чувствовала. Они это приняли. Петр, когда шел на Слове Божьем, все работало, кран открытый, и дверь работала, дверь работала, сила с духовного мира приходила в жизнь ему. Так и он шел. Как только он взял слова, ой, плоть, это я же помню, как это, ну он перешел на человеческое, все, кран перекрылся. И вот они, когда придавило их, а там дыни были, а там то было, а то, то чеснок был, а тут то надоело нам это все, Это давай роптать, это голос плоти, это не голос веры. У них все было для жизни, но не хватило веровать, и они пошла плоть. А когда пошла плоть, мало духа веры, тогда много плоти. А плоть, она... Поражение. И пришел народ Моисей, согрешили против Господа. Помолись, чтобы Он удалился от нас змеев, так? и покаялись. Помолился Моисей Господа народе, сказал Господь: Моисей, сделай себе медного змея, выставил на знамя, и если ужалит змей кого-либо, ужаленный взглянул на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя. И когда змеи ужал человека, он взглянул на медно змея и остался жив. Да, давайте. Малодушество здесь ⁇ это сжать, собирать урожай. Это одно определение. Так? Второе ⁇ быть коротким. Сокращаться. Быть коротким, сокращаться. Быть коротким. То был большой, стал короткий. Был большой, теперь сократился. Сокращать, обрезать. Сжать, собирать урожай. Давайте еще Иакова, пожалуйста. Я думаю, бы Якова 1, 5, 7 точно есть. 157 точно есть да если же у кого из вас не достает мудрости допросит у бога дающий всем просто без упрека и даст ему но допросит с сферы немало не С верой это дерзновенно стать потому что сомневающийся в морской волне ветром поднимаемый то есть большой а потом пришло придавило и стал короткий Развеялся. Понятно, что такое короче, Смысл такой, что надо понять. Надо он так говорит, но чтобы смысл был. Я большой большой, верую, так. Пришло испытание, пошел на дно. Сдулся, да, короче. Это мало души, мало духа, мало шины накачаны, сдулся мяч, все, нечем, футбол кончился. Это все, пробили где-то. И вот это, короче, малодушие. И дальше еще. Быть разбитым, быть сокрушенным, ужасаться, быть исполненным ужаса, быть разбитым, быть сокрушенным, быть пораженным, так? напугать, приводить в ужас, так? сокрушать. То есть это когда тебя достал страх Саула, так? ты сдулся, помазание, помазание ушло. Давайте мы какую-то мысль такую возьмем, возьмем, что когда ты. Ты стал как волна, знаешь, попросил мудрости, попросил победы, попросил. Жди! Не жни раньше времени, не срезай, не, не сокрушай, не, не, не ломай все, не дай, чтобы тебя сломали. Дайте, пожалуйста, нам Екклезиас 10.8. 10.8. Екклезиас 10.8. Кто копает яму, тот упадет в него. И кто разрушит ограду, того ужалит змей. И твердого духом ты хранишь в совершенном мире. А когда ты в мире, то он устраивает все твои дела. А если не хватает твердости духа, дайте, пожалуйста, еще притча 25-28. Притча 25-28. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий своим духом. Если ты владеешь Духом и хранишь какой-то образ, то как, какое семя в Дух твой попало, в то и Дух твой превратится. Попало семя в Петру, увидел Христа образ. Он пошел, и это семя работало. Попало другое семя, сомнение, другое мнение. Оно не работает. Все. Ты, почему? Потому что ты разрушил ограду. И змей вошел твой дух. Анания, зачем ты дал сатане вложить мысль? Иуда, зачем ты допустил мысль? Зачем ты допустил, чтобы сатана вошел в тебя? И когда ты пропускаешь мысль, написано, отражайте, щит веры, храните это семья. А когда ты ее не отражаешь, это, то ограда разрушается, и с неверия стрела поражает. И получается, что город без стен. Бери, что ты хочешь. так. Тот человек, не владеющий духом своим. Значит, дерзновение – это я беру что-то в духе и стою, держу образ этот. Пришли к нему, я праведный Иов, так. и Христос мне, Бог меня исцелит. Все. А не один богослов говорит, доказывает, что ты грешник. Второй доказывает, что ты грешник. Третий доказывает, что ты грешник. И так его прессуют, и все. И обстоятельства давит. а говорят, нет я в проказе с собаками за городом, но не сдамся. Я стою твердо. Он не пропустил ни одной мысли, а все время славил Бога. Жена говорит ему, да уже, ну что, тебе не надоело так жить уже? это Похули, пропусти стрелу. И змей тебя ужалить, умрешь. Все очень просто. Говорит, нет, ограда ее была тверда. Он не пропустил, он владел своим духом. Понятно? Вот это нам нужно дерзновение. Без этого качества дерзновения мы не сможем приносить плод. Понятно, народ? Давайте еще чуть-чуть. Давайте еще смотрим такую картину. Вот Что такое дверь? Моисей, море, тут фараон, а тут море. И проблема. Господь, что делать? И Бог дал ему образ слова. И Моисей занял этот образ и стоял. И сколько он стоял в этом образе? «До коли море не открылось, и до коли народ не перешел». Он стоял в этом. Второе, он, и что, он был дверью. Второй раз Амалик побеждал. Он стоял вот так, уже другой образ, с поднятыми руками, не жезлом, с поднятыми руками. Может, жезлом держал, я не помню там. Да, вот держал так, и, слушайте, и образ его... Менялся. И что? Закрывалась дверь. Это как шлюзы, знаешь, открываешь и ты держишь. Вода прет. Это. Ты дверь помазание, работает, армия побеждает. Только ты устаешь, меняешь образ, так? Мало душествуешь. А тут мало дух у него был, но мало плоть, силы хватало, знаете, плоть, образ мешал, это образы были. И Амалик побеждал. И когда ему помогали поддерживать этот образ, поэтому имейте молитвенные группы, друзей, чтобы поддерживали, да? Поддерживали. стоишь в образе, все, и он стоял до победы. Опять дверь работала. Вот что такое Моисей, его седалище. Это слово в твоем сердце, которое дверь. Это Христос в твоем сердце, который дверь. Это слово, которое царство, семя, которое Царство Божие внутри тебя. Оно подобно семени. И когда ты стоишь в этом семени, как царь, то работает помазание, работает благодать. Она прет с тебя. Понятно? Вот для этого нужно дерзновение, чтобы не было, а я стою, подвиг веры. Как море откроется, ты Думаешь что? Думаешь что-то? А я верю. Это подвиг веры. Я стою в слове, вне ума. Ни на кого не смотрю, ни на какое лицо не взираю. Я стою твердо и держу плуг твердо, и не сомневаюсь. Вот так мы должны стоять, учиться вере, вот так мы должны, сцепился за что-то, как паук хоть, хоть хоть хоть и в царских чертогах. Никто туда не пролезет. Хорошо, поэтому Иремия, Бог ему говорит, смотри, дорогой, ты имеешь дело с врагами, вот ты прими образ, кто ты, и иди, и ничто тебя не возьмет. Будешь малодушествовать, сдуваться, все, и кран будет перекрываться, и дверь не будет работать. Моисей его седалище не будет работать. Небо не будет, я не могу тебе помочь. Закрыта дверь. И то ты один на один с врагами станешь, и они тебя убьют. Смотрите, какое семя оно дает плод породу своему. Если вы саранча в голове, каков человек мыслят, такой он таковы и плоды будут. Если мало души, мало духа, так? Мало духа, Бог не поможет. А если ты стоишь в вере, стоишь в дерзновении, стоишь в вере, стоишь в дерзновении, в вере, тогда Бог тебе помогает. И вот смотрите, что вот мы, когда я уезжал, мы проходили такую школу, пять уроков. Нет, давайте пункт номер один ведение есть да. а там же было у вас да, это пункт номер один. Кто мы во Христе я сын вот у меня какое у меня семья что какой я образ должен держать внутри семья духовное чтобы бог в плод взрастил в то я внутри я сын божий я по плоти родился от своего отца и матери а в Духе я родился, я Сын Божий. Что это дает мне? У меня точно такие же качества и способности, как у Бога. Он святой, и я святой, Он любовь, и я любовь. Он все может, и я все могу, укрепляющем Иисусе. Я частичка Бога Аминь. в Нем. Аминь. Аминь. Я Его природа. Аминь. Аминь. Да. Аминь. Сын, да. Я второе ветвь. Это второе, я одно с ним, мы что переделаем? Я одно с ним. У нас до другой была школа. Я одно с ним. Одно с, я одно с ним. Значит, Он мой источник. Я рука, она никогда не думает, что кушать. Вот кто думает и питает, и греет ее. Аминь. Ветка никогда не думает, что кушать. Она просто давай и, и, и плод приносит. Она просто пользуется всем. Бог мой источник. Бог мой корень. И я с Ним буду приносить плод. Аминь. Я цар. У меня есть... Я семья, я в царской семье. Я сын, я наследник, и я цар. У меня есть власть. За мной легионы ангелы, получается, вокруг меня. Аминь. Хранят меня, и я работаю в этом деле. Кто? Я священник. Я имею власть над грехом. Я имею помазание разрушать всякие грехи беззакония. Я имею помазание благословлять Израиля. И кого я благословлю, тот будет благословлен. Я имею свет для народа учить и служение совершать. Я священник. И вот это нужно, вот в этом образе надо стоять, спать в этом образе, ходить в этом образе, говорить в этом образе, ходить в этом образе. И забыть себя, забудь свой род, забудь все. И желаете, царь красоты твоей. А где красота? Внутри. Аминь. Вот это кроткий, сокровенный, кроткий, сокровенный человек, это тот, который покорился Слову. И внутри это имеет. Аминь. Аллилуйя. И оно работает. И дальше я в этом образе должен стоять, как конь. Ничего не бояться, быть смелым и послушным царю. И Бог побуждает меня и я несу его куда-то смело, а он поражает врагов. Мы с ним это делаем. Это вот то, что говорит, дерзновенный. Бог говорит, поставь мой народ по Захаре 10 главе. Как? Я передаю Слово, а дальше Дух Святой работает. Вот это дерзновен, конь, он дерзновенный. Дальше камень, он дерзновен, он дерзновенный, он ничего не боится. У нас были вот при Сталине, делали такой бетон, там дорогу делали, потом война помешала доделать. но кусок был доделан, только пару километров там или полтора. Это, и кусок бетонки. И слушайте, у нас там были танковые какие-то учения. Были. Танки идут сутками. И ты приходишь, а там только уголки чуть-чуть позгребали. А ничего не берет. Самолеты там садили короче бетонка такая крепучая. камень ничего не боится он смелый и вот мы должны вот мы на этом камне благодать и мы эти камни твердость непоколебимость я стою и не сойду как саул я твердо держу лице свое и вот для этого нужно держать и я не останусь в стыде. меня приют в посмеяние господь со мною и не останусь в стыде как кремень держу в лице вот такое вот такое это дерзновение почему я знаю что господь со мной он бодрствует на слово он со мной он исполняет это слово и мы с ним пройдем все гвоздь давид так гвоздь. таким гвоздем был что даже согрешил говорит, не отпущу был держаться и не вырвал никто этот гвоздь ни ад ни смерть ничего а где он Потому что на этом возле слава моя. Не могу, все, Господи, помилуй, накажи меня, народ помил. Все, это что хочешь делать, только в духа не этими, Я вот это, держу гвоздь, забит крепко. Потому что на нем слава. И до тысяч народа слава. А этот, а Гедеон сделал идола себе. 70 сыновей на одном камне голову отрезали. Вот так-то. Не был этим возъемом, не устоял. Стрелы. У меня из призвания, И меня Бог точит, меня Бог тренирует, мы тренируем. И я как стрела, это дети в у Бога. И я дитя, как Иосифом поразил, как Моисеем поразил стрелой, как Есвир поразил, так и мой черед придет, приходит. И сейчас Бог поставляет нас. И вот дерзновение, о чем я говорю, это если Бог тебе посылает что-то делать, ты должен Твердо, как стрела, как Христос. Стрела изощрена. И идет, говорит, действует. Говорит, как власть он говорит, и действует. Это дерзновение. Это о том, в чем Павел говорит, молитесь обо мне. Аминь. Это самое, народоправители. За мной стоит люди. Если у меня дар исцеления, или дар молитвенника, или что-то, то я служу народу. И моя стена Иерусалима должна защитить город. Я часть этой стены через меня не пройдет враг аминь и мы все служим народу как цари священники аминь хорошо друзья мы немножко сегодня покопали да? говорили о дерзновении Дайте еще один там где то есть чтобы он твердо держаться исповедания уст наши и если бог и павел говорит и вот видение наше – это кто я? Я много сеял и поливал это, так? И мы выросли. А вот пять пунктов – это как я должен стоять и действовать? Кто я? И что, и как я должен стоять и действовать? Пять пунктов. Поэтому эти картины я буду напоминать, и мы будем исповедовать, чтобы у нас была четкая картина, чтобы мы перешли, забыли свою фамилию. У нас был пасторский пост «Обнуление» называется. Это было обнуление. Это мы забывали свою фамилию, свое имя, свое все, переходили на фамилию Христа, на, на жизнь Христа, на веру, все, полностью пришли с плоти, все. А то я живу там, пришел к Богу, пообщался, и опять назад. Нет назад меня. Я им живу, я им существую, я им хожу, я все, меня нету, я совлекся, все, я живу только его жизнь. Не я, Христос, на работе, не я, Христос, на кухне, не я, Христос, на кафедре, не я, Христос, везде. Все, я Его являю. Забудь отца, мать, забудь свой род, забудь все. Итак, апостол Павел знал много чего. Но он говорил, а мне нужно, вот, чтобы эти знания были горячими, чтобы эти знания были живыми, чтобы эти знания они были оживлены Духом Моим. В духовном мире, чтобы это что-то было, понимаете? А не звук пустой. И для этого нужно дерзновение. Стоять и держать. Может, ты днем ну, там -то работаешь, что он пришел. Господи! Халлилуйя, Господи, смотри, я верю, я жду. Аминь. Слава Тебе! Чтобы это поливать, чтобы это горячее было. Потому что теплых я выплюну. Они негодны ни на какое дело. Аминь.